Если вы любите хороший юмор и актуальные новости, то вам на просто канал. Просто канал, хороший юмор и интересные видео. Ссылка в описании. Проходит соревнование по литерболу. Первый идет немец. Выбивает 5 стаканов. Ведущие кричат. Все, сломался. Больше он их вправду не может выпить. Следующий идет американец. убивает 8 стаканов воды. Сломался. Больше не может выпить. Следующий подходит русский. Первый, второй, третий. Ковш воды. Сломался, сломался, кричат ведущие. Ковш у русского. Скоро лето. Пора прикупить для активного отдыха что-нибудь. Шезлонг или гамак. Маленький мальчик загадал желание, чтобы у него каждый день был день рождения. Ну, в общем-то, через два с половиной месяца он состарился и умер. Хотите сделать приятно своей бывшей? Повстречайте его возле мусорных паков, не бритой, не мытой и рваной одежды. А для усиления эффекта начинайте рыться в мусорном паке. Нет, нет и нет. Чтобы купить мышьяк, фотографии тещи недостаточно. Однажды мне понадобилось с работы идти другу, а не прямо домой, поскольку я не знал, на каком автобусе надо добираться до друга. Я посмотрел в яндекс карте маршрут. И мне было подсказано примерно через 30 минут. Похихиков над Яндексом, я сел в автобус, вышел из него через 6 минут и думал, неужели Яндекс считает, что оставшиеся 200, 200 метров я пройду 24 минуты. В итоге меня вот мутузили подворотне, и я попал примерно как раз через 30 минут. Интересно, они знали или построили? Никогда не спорь с врачом. А то поменяй диагноз. На кухне ресторана женщина в шикарном вечернем платье моет круто тарелок и подает для вытирания мужчине в смокинге. И говорит, нет, люди были отличные и шампанские тоже. Но если меня думаете пригласить в следующий раз, пожалуйста, проследите, чтобы кредитная карточка была не просрочена. Подписываемся, кликаем на колокольчик.